26 февраля, за спиной доска пустая, радостей мало. Еще вчера я строил планы по началу сезона, максимально искренне делился со всеми своими подписчиками, по практическому пчеловодству старался быть максимально полезен. Никогда не скопился на информацию, но сегодня в мой дом пришла беда. Но и города под обстрелом, гибнут люди, льется кровь. Я обращаюсь ко всем своим подписчикам. Пожалуйста, у кого присутствует здравый смысл кто адекватно мыслит, осмотрит меня практически во всех уголках земного шара. Поддержите нас добрым словом. Какими-то постами. Потому что оборолось все. Все планы. Страх периодически меняется на отчаяние, на злость, ненависть. Поэтому обратите внимание на наши горе, включите насколько получится дипломатию в своих странах, Попросите неравнодушных к нашему горю обратить внимание. Я уже рассмотрелся на сльты своих детей, внуков. Не дай Бог кому это испытать. Жалко извините.